Всем привет! Многие из нас начинают утро с кофе. Сегодня я хочу вам предложить кофе по-карибски. Для этого нам понадобится кофе молотый, цедра апельсина тертая, корица, ванилин и молотая гвоздичка. Делаем смесь, засыпаем ее в, кофе, в кофеварку или в турку и делаем любым удобным для вас способом. Наш кофе готов. Хорошего дня!